Если вы до сих пор не поняли, что происходит на ваших экранах, это постмодернизм. альмический драматический театр решил поэкспериментировать с формой и представил на сцене театра имени Галиаскара Камала спектакль «Магазин» по пьесе Ажаса Жанайдарова. Магазин – психологическая драма в первую очередь о природе рабства и о том, как генетически живут тоталитаризм. Побои, голод животные условия и кражи детей – все это пришлось пережить рабыне 21 века. Но самая шокирующая деталь еще впереди. Спектакль основан на реальных событиях. случае арабского содержания работницы Северной Азии действительно был зафиксирован в одном из магазинов Москвы. Материалом для пьесы послужили многочисленные разговоры автора с сотрудниками правозащитных организаций. Все обстановки и ужасы мучений словами не передать. Поэтому мысли героев, их поступки и образ жизни все передается через движение. Данный спектакль, был сделан, да, поставлен за счет только актерской игры, как там делается на читках, например, два стула, или там максимум декорации, полностью инсталляция магазина, это было бы слишком прямо, слишком лобово. И зрителю было бы неинтересно, и не было бы того эффекта. А когда включается пластик, самый, наверное, один из самых условных жанров, у зрителя... Становятся более объемные мышления, более яркие образы, более метафоричные. То есть нам хотелось создать многогранность данного образа, действительно, рабство в современном мире в 21 веке. Камерная сцена малого зала, минимум декораций и всего два актера. Режиссеру постановки Эдуарду Шахову удалось передать атмосферу непримечательного ларька со всеми ужасами внутри. Спектаклем работала молодая команда. Рабоню Курлыгаш сыграла юная актриса Диляра Ибатулина с успехом, показав не жертву, а упрямое существо. Для меня это было, наверное, непривычно. Да, В этом спектакле не столько физически было сложно, сколько морально. Душевно было сложнее, наверное, воплотить эту роль. Режиссеру спектакля удалось уйти от однозначности и выразить всю глубину характеров персонажей. Здесь Зияш, хозяйка магазина, не просто садистка, оправдывающая свою жестокость религиозными целями, а оторвавшийся от корней и культуры человек, сломленный миром. Действительно тяжело было создать этот образ, когда еще этот образ не совпадает твоей душой твоими мыслями и вообще, как ты относишься к окружающему миру. Мне даже бывало так, кричали со сцены во время спектакля, мазохистка, садистка, зачем ты так? Но я, наоборот, не обижалась, так как, значит, я что-то донесла зрителю, значит, я могла передать свой образ, и чтобы люди, смотря на этот спектакль, воспитали себя, вообще задумывались. Спектакль завершился гимном явлению рабства, заставляя задуматься, а может, и мы давно отдали себя в рабство XXI века. Анастасия Иванова, Дмитрий Мозалевский, Ленардо Влетяров, Универньюз.